Приветствую вас, друзья, коллеги, партнеры. Недавно просматривая одно из видео в интернете, я понял, что помимо вот этого кабинета, который у нас есть, у нас еще есть второй кабинет, где четко просматривается вся наша структура. И я вот таким вот путем нажимаем сюда. Вот видите, получается у нас высветился пароль. Ставить. Заходим. Вот так вот. Я специально сделал, чтобы вам было видно, как сюда зайти. А теперь покажу, в своем аккаунте ну я уже прошел эту процедуру хотел вам показать как заходить сюда вот теперь я так понимаю здесь мы будем электронные кошельки наши заполнять вот здесь вот прекрасно видно по структуре вот, видите да полностью видно структуру по уровням вот. лично зарегистрированные видно вот. генеалогия вот так вот так что друзья вот видите здесь есть еще дополнительно у нас здесь кстати я заполнял свою личную информацию может дополнить полностью вот. адреса изменить пароли платежная информация так что вот такой еще есть у нас оказывается кабинетик. рекомендую ознакомлению вот так все вместе понемногу мы и освоим полностью эту тему всем успехов до новых встреч всем рекомендую кстати все это делать гугли гугле вы видите сразу же все переводится Вот как быстро набирается команда чего я вам желаю